Видископ. Усик – это вот невероятно вот точное попадание вот зерна вот на украинскую почву. Он обожаемый здесь сейчас персонаж, боксер, спортсмен, чемпион, человек. Его здесь очень любят. Но он звезда Украины. Пока в профессиональном боксе. Для того, чтобы стать звездой профессиональному бокса на мировом уровне у него все есть. Если правильно будет его продвигать, его спортивный менеджмент дальше, то у него уже не будет боев неинтересных, не драматичных и со слабыми соперниками. У него на сегодняшний день всего шесть профессиональных боев. И откровенных мешков там не было. Там были, конечно, естественно, не, не, не самого высокого уровня боксеры. Но правильная динамика. И дальше уже как бы у них нет права откатываться назад. Я надеюсь, что все будет вот правильно. По большому счету, формально, так как он сейчас движется по позициям рейтинга, он сможет э, к концу года уже иметь право боксировать за название чемпиона мира. Я немножко сомневаюсь, что это произойдет. Тут уже скорее по политическим причинам. На сегодняшний день из четырех версий В этой весовой категории Два чемпиона, они россияне Плюс еще Два россиянина, очень сильных Стоят в Достаточно высоко и даже выше, чем Мусик На позициях За этими россиянами стоят большие деньги И не исключено Что к концу года Уже все пояса Будут в руках россиян Смогут ли они а организовали бой между Усиком и одним из чемпионов россиянином, будь то Лебедев, будь то Дрост, возможно, уже будет Черкиев. Не знаю. Мне было бы безумно интересно, если бы такой бой состоялся. Видископ, спортивные видео.